Привет, народ. Съемка на улице. Ветер у нас сегодня сильный. оренбургский степи все-таки. А надо было баллон. Ой, кран с баллона, э, с газового. И геморрой снять. Так, просто, стоит. Два ремня взял, обтянул. И потом Когда баллон тянешь он упирается в середину и не брать его другом его зажать тяжело. Давайте, Все, он пошел. Главное сорвать его чуть-чуть потом. Он... сорвали, отверстие открыто я ее сутками простоял верх ногами, но слил конденсат и бросил его Теперь продуваем компрессором и можно резать, стиль не боится, набирайте воду тоже так народ, я пытался продуть компрессором я так ни разу не делал я второй раз в жизни всего лишь режу баллон газовый первый раз я резал с водой и то я Снизу кое-как сверлил отверстие, поливал водой, чтобы там не нагревалось, мало ли чего. И два дня потом проливал шлангом, а тут заливал, оттуда выливалось. Как говорится, очко играло. Так и сейчас не стал я. дол дул дул оттуда черная хрень какая вылетает. Ну и, как говорится, цикотно. Так что через воронку здесь электрод ставил, чтобы полностью воронка отверстие не закрыла, воздух выходил. Но здесь не воздух, здесь газом воняет в гараже вообще пипец в общем залил и я закручу кран обратно для чего? потому что я буду резать лёжа так что краник мы закрутим и заодно затянем и будем резать лёжа его не стоя, а лёжа потом водичка выйдет и дорежем до конца так что все для меня не сутки постоит может полсуток. а для вас в принципе это мгновение все отпилили баллон так что даже сутки я не стал ждать, сутки она мне простояла, ну, слил этот газолин и сутки с открытым краном постояла, потом воды залил час-два и начал резать уже, да боязно, но куда деваться? Вот так баллон и режем, ну, это баллон для этого, для отвала. На втором канале будет видео про него. Вот так вот как порезать баллон газовый. Здесь с водой. Без воды это компрессором продувает, продувает, продувает. Я продувал, продувал, у меня какая-то хрень все черная шла и шла. Не стал рисковать. Залил воды и обрезал. Все. Всем спасибо. Всем пока.